Всем привет, с вами Макс Ризкан там мы проиграли войну. Теперь мы проиграли войну с Где крепкие мышки у нас. Я записал ролик в Рау И там последний ролик. Как мы настраивали мышку. Да. спонсор рекламирован как их разрушается спонсоры рекламировать у него мышка заработает ну как нормально а, а потом просто песня для вас но мышка не работает до сих пор понимаешь снова опана работа или нет где мышка? вы ее видите хоть нет такой всем присыла макс риска рекомендуется подписаться на канал макс риск потому что этот человек хороший снимает ролики мышка заела перезаходим опана раз два три ова нет ована да Вообще на канал Макс Риск он крутой. Я верю в него. Почему? Потому что он крутой. Окей. Давай, давай, давай. Вообще на канале находитесь Рестарт, пожалуйста переходите каналы. Подпишитесь на канал Макс Риск, это очень важно. нас все остальные. Делать дрейн конечно, нас но что поделать, что поделать, что поделать, что поделать. Что поделать? Конец, конец, конец. Мы не победили, что скажу. Мы хотели победу получать победу. Разрешаем вам всем <смех> победить. Меня. Так, а теперь. Мы как-то тут и настроим, что потом игра забы запускалась как два пальца. опа -на. Жаль, что камеры нет, но денег тоже на нее не хватит. <смех> я и на обычку думаю, значит будем такой. По поводу моих роликов, потом, наверное, что-то измениться, кто знает. А может мы все будем в комментах снимать, хватит перестывать. Я в канале скоро закончим, игру снимать. Ну, может быть, будем на да, чужом, на подписчиком аккаунте и на компьютере. Посмотрим. кто живет в Украине. Приглашите меня, пожалуйста, пожалуйста, меня к вашему. Я там буду вас снимать там, там что Тут, тут же так же лайки поставь, блин, давай ставь. Давай, на хлеб. Все, на хлеб поставили. Дальше. Всем привет, с вами Макс Три, сделал Дрянь, у нас снова мышка сломанная. Ладно, руки он реально прикольно. Можно все руки загрузить, понимаю, если хочешь, хлебушка. Давай закрываю. Так, теперь музыка будет нормально, будет громкая. будущем Компьютер мы не будем поэтому, не знаю, это будущее. Крыть. Друзья, там лайк, подписка, что я с ролике, закрепленном комментарии, там у нас есть. Клан, кстати, вступайте в план. Покинул, присоединился, покинул. Вау, спасибо, что присоединились, кто-то хоть. барников как первый Привет. Я первый вступил в клан, потом вступает и этот, и этот, и куп Т, потом они уходят, потом в Карину приходит. Потом тоже они уходят. А, Карим. Окей. Були кстати, побеждаю. я бой. Классно, ну, что это? На за, на, неделю, неделю. В общем, подписывайтесь, подпишитесь, вступайте к клану MaxRisk на английском желательно. Русского вы не найдете. Вообще как-то так вот. Мышка, вот загается. Давай, А, я в план вчера. так смотрим, как там дать роль какому-то хоть. тройка опа наш, Наклацало. и сломал между прочим. Блин, Внизу, низуха. Роль будет так смешно выходить. Мы столько уже геймплей записывали, тем более теперь за без геймплей а мы будем тогда. Вижу, ролики снимать. Как все испортила играном из жизни. Точно, это будет прикольно, так мы запотишим. Вижу, что у нас есть трофей счет. Ладно, русский язык, глобальный рейтинг. любой требуется счет, но на мы все принимаем, принимаем, принимаем, принимаем и так дальше. Вау, фокус скинлай. 1300 стоит, вау. Конечно, круто, но я лучше в конкурсе поучаствовать, чем так. У меня есть вообще стив, зачем мне еще круто? Скин 1300, там ладно же прочее. Если вы не донач, как я, то придется без скина обойтись. Просто сказать, пошло оно все. А если вам нравится такое слово, тогда можете сказать, зуба, ты не будешь олигархом, например. Прикольная тема, да. Новая тема на нашем канале. Думаю, никто это никому не заберет. Так, у нас есть крутая штука, теперь мы можем зажимать не будут мышка работать вот реально все я на Севу, друзья если вы мой YouTube канал поставил лайк у вас попадает стив и также в нашу группу чтобы хоть как-то но ну, выживать и дайте мне какой-то магнит что ли магнит а может магнит на так скажем на батарейку сесть у нас мышка с батарейки у нас есть мышка которая сломана Придется батарейку взять. У меня, есть, у меня, кстати, магнит, но сейчас приду. Да, у нас не мышки, делать дрянь. Делать дрянь. Проедет так выживать. Это, знаете, как будто новая игра Воспитание для макса риска. Макс риск на всех. Теперь ты наказан, тебя заблокировали в дискорде. Навсегда, между прочим. Я-то не знал, что нужно все заблокировать Они а не было написано. Я наверное не читал все правила <laughs> в то время. Теперь я читаю все правила. Это 7 месяцев назад. Раньше я считаю 4 месяца назад. Уже время летит. больше Почта, друзья. Вергистива и где мы играть эти не работает точно у меня мышки не работают что делать молиться господи помилуй что делать что делать не делать стримы забудь про это не ну пожалуйста он без того никак сможем хоть и день стрим на канале хоть макс стрим там ах блин а на этом не будем делать стрим зато он будет веселее раньше того кстати не было раньше по-другому может пересмотреть ролики то что там качал мышка заедает что делать напиши в комментариях кросс комментариях я эти не многое да окей я только за хай хай с вами макс риск раньше ты хотел такой не а то вижу хай хай с вами мука хочу тоже блин я даже предмет не взял и пикером точно как я был с ним битмейкером. Это прикольно дело. Так, ой, вот загадка. Видите, я теперь ястреб. Дело дрянь, кстати. Но у меня есть пушки а А, -а пошел вон, блин. Теперь у меня будет колоритура только. А мышки не будут. Вот так, challenge. Challenge. тихо ты там, пошел вон. Я умею летать. Я умею летать, а... Х. Ой. Эх, блин. Это не куда он жевать жевачку там мне ХП икс потом З <свеч> это у нас лук окей okay. <свеч> я даже запомни как это стрелять огонь дай дай дай дай дай, дай. как он скушать Ф Ф скушать офигин да Ф <F>, скушай этого <свеч> Ф пошел ты да пошел ты вон пошелки Х Ф кушай кушай Ф <свеч> <свеч> это не нормальная игра не понимаю как играть Ф кушай если вы у кнопки ставь лайк, Но я вижу, что у вас там нет и кнопки, у меня есть кнопка. Хоть класс, добро буду. так, нас потом пробьем. Майваф, я ушел, либо не нормально? Так, вот, Дело дрянь, конечно, заражай что в коточки не взял. Пошли, вы накажем, кстати, да, накажем. Иди сюда, чел. Ты инвалидность носила? Ты получишь сейчас мне кирдык Где я нажимаю? Каро, в ай, ай, ай, ай, ай, ай. ай пошел вон. Я к тебе пойду, ещё, кстати. Припрыгнул, потому что так веселее. А, пошел ты. Не молохай Санти. Мышка не работает, видите? Она заел у меня. Хай, будет мышка. Эх, ладно, так уж и быть называть середа иди копейку Нету. пошел ты да ладно пошли сюда и потом кого-то будем бивать Кстати, у нас увеличивается отлично хоть сколько-то надо добью. это хоть зуба а как там другие как и ой блин там что нужно только мышкой ну что отпуск скажу опыт отпуск меня и скажу, так ты же а ну-ка иди сюда если будем гонять тоже дискорд, как их зуба. Прикют, да, пошел, слушай, рискованно у нас тут. Рисконди, стать, чуть-чуть дамажит. Дамажит, Пожалуйста, пожалуйста, оцени его. F, пробел! Угу. И пробел я нажимаю. Бэм! Кто-то такой, ладно, вамир. Вамир. <с1> ты не бишь коробку смешедший <с1> <с1> так Экс! пошел ты да пошел ты а gg нажимай и, твою мать А, не, не, пошел вон не изнасиловать и пришел этот как там извращение цели как вы его называете изнасиловать и по моему женщина. женщин меня тоже кстати ей, блин. Делать друзья. Как там включить ролик? А, опять, опять. Thank you.